Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами поговорим о автомобиле Cherry Exit TXL. В нем мы будем делать некоторые работы. Это тонировка задней полусферы. Здесь штатно была затонированная машина, но стекла, которые в массе своей тонируются, они достаточно светлые, поэтому владелец решил сделать потемнее. Мы нанесли 15% пленку, и в сумме это будет выглядеть чуть темнее, чем... Пятерка. И вторая работа это установка омывателя камеры. Значит, омыватель камеры мы ставим на заднюю дверь. Вот в этом месте мы сделали обрезку. Там у нас стоит тройник. Дальше пошел наш шланг омывателя по крышке багажника. Зашел внутрь. Оканчивается он, соответственно, вот таким вот клапаном. Сам омыватель выглядит вот таким вот образом. От камеры маленький жиклер, который будет Работать совместно с омывателем заднего стекла. Закончили работы над омывателем. Вот так вот он выглядит в собранном виде. Это вот маленький жиклер над камерой. Сейчас мы покажем, как он работает. Вот, при, при нажатии омывателя заднего стекла вода автоматически выпадает и на стекло, и на камеру заднего вида. Также закончили работы с тонировкой. Выглядит это в сборе теперь вот так вот. Ну, на этом, в принципе, все. Работы завершены. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.